Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. При том, что мессенджеров существует какое-то невероятное количество, есть бренды, которые выделяются на общем фоне. И даже до конца непонятно почему, а также непонятно почему про один из таких брендов я до сих пор не сделал скринкаст. Хотя, когда я делал серию интервью с представителями благотворительных фондов и спрашивал про топ-5 приложений, Почти все называли в числе прочего Slack. К слову, и Теплица им пользуются как корпоративным мессенджером. Slack — это тематические каналы, в которых могут общаться все сотрудники или выборочно. Причем с возможностью установить приватность. Это непосредственное общение с отдельным человеком один на один. Правда, пока я тут всего один. Возможность интеграции с огромным количеством сторонних приложений, возможность позвонить прямо из Slack, а, мощным поиском и возможность ухранить документы. Словом, тут есть все, что нужно для работы. Кроме того, переход между рабочими пространствами осуществляется в один клик. И это очень удобно для тех, кто задействован сразу в нескольких проектах. Итак, Slack, кроме всего прочего, еще и бесплатное приложение. Точнее, тут есть бесплатный тариф, которого вполне достаточно средней организации. Если нужно больше функций, то по программе тепло Digital можно получить стандарт бесплатно или с 85% скидкой. Но об этом я расскажу в конце. Get started. Я не буду регистрировать еще один аккаунт, у меня их и так тут два, но тут все просто. Итак, вот аккаунт, а вот ваш профиль. Тут общая информация. Главное это аватар. А тут дополнительные настройки. Настроек очень много, это удобно, то есть плюс. А еще один плюс, то что заглядывать сюда в общем-то не обязательно. Slack прекрасно работает на настройках по умолчанию. К минусам можно отнести то, что Slack не имеет русской локализации. Но тут уж ничего не поделаешь, при современной жизни английский почти обязательный. Так, ну давайте добавим наконец кого-нибудь, скучно общаться самому с собой. Выслали инвайт. Человеку пришло приглашение на почту, если он не зарегистрирован в Slack, нужно зарегистрироваться. Это пока пропустим, и, собственно, вот, теперь нас двое. Можно приступать к общению. Бот предупреждает, что Вова Ломов просил его не беспокоить, но мы побеспокоим-таки. Ну и несмотря на то, что я просил не беспокоить, сообщение все-таки приходит, и я отвечу. Тут есть весьма скромные инструменты разметки и возможность, например, прикрепить файл. А еще отправить какой-нибудь смайлик. Но понятно, что общением один на один никого не удивишь. Поэтому главное в Slack — это каналы. То есть под разные задачи можно создавать разные каналы. Если просто отправлять сюда сообщения, уведомления не придут. Но название канала, в котором есть непрочитанные сообщения, подсвечиваются жирным. А если указать кого-то в сообщении, то придет notification. Либо можно указать всех, кто есть в канале, или вообще всех, или всех, кто сейчас онлайн. Ну, тут notification был, просто он быстро пропал, потому что канал и так был открыт. Далее, как я сказал, тут есть файлы, что очень удобно. Можно искать по типам файлов, либо по тому, кто их присылал. И еще. Собственно, то же, что избранное в Telegram. Тут можно писать сообщения самому себе. Ну и также можно себе отправлять файлы. Словом, все предельно просто и более чем достаточно для командной работы. Обычные мессенджеры типа Telegram все-таки не очень удобны для работы в организации, состоящей более чем из трех человек. Ну, максимум пяти. А так создается новый канал, тоже в один клик. Можно сразу добавить участников, можно это сделать потом. Ну и последнее. Тут можно стартовать тред – нить беседы по конкретному сообщению. И также по конкретному сообщению можно добавить реакцию. В левом меню появится закладка «Трэдс», и если беседа обновляется, тут все это будет отображаться. Все. Что касается тарифных планов. Честно говоря, теплица работает на фри, на бесплатном тарифе. Что может понадобиться в платной версии? Ну, звонки. В бесплатной можно созваниваться только один на один. Неограниченная интеграция со сторонними приложениями, защищенное взаимодействие со внешними организациями и гостевой вход. Ну да. Словом, если вы представитель НКО и вам очень нужен платный тариф, например, стандарт, то по программе Тепло Digital вы можете получить его бесплатно до 250 сотрудников и с 85% скидкой на большее количество. А если вам нужен плюс, то только с 85% скидкой. Вот здесь ссылка на форму Slack for Nonprofits. Ссылку на страницу оставлю в описании, заполняете, смотрите только в каком рабочем пространстве находитесь, заполняете, отправляете, получаете скидку или бесплатный стандарт, при условии, что организация зарегистрирована по программе Тепло Теплодиджитал. Если не зарегистрировано, сначала регистрируйтесь, ссылку на скринкаст «как регистрироваться» оставлю в описании и проходите три предыдущих шага. Вот такой он Slack, временами не поворотливый, но точно главный претендент на звание корпоративного мессенджера. А Telegram – это так, для дома, для семьи. Все, любите друг друга и хорошие мессенджеры, желательно не больше двух.